Семнадцатый аркан «Звезда» «Польсти мне, Надежда, мила, Крушиться сердцу не вели, Польсти и счастье посули» Иван Андреевич Крылов Изображение карты Снежная королева остраненно наблюдает за танцем звезд. Она необычайно красива, но пронзительно холодна. Бездонные глаза пусты. Ее лицо всего лишь маска. Она никого не любит, она над миром, вне времени и пространства, вне жизни. Ничто земное ее не трогает. Королева свысока наблюдает за происходящим. Но и до нее, такой ледяной, разве кому-нибудь есть дело? Значение карты. Человек по этой карте находится в спокойствии и мире. Он существует в полном согласии с собственной совестью. Обособление. Отделение себя от внешнего мира Этот аркан призывает отдаться мгновению, созерцанию духовного мира, устремить свой взор на совершенство космоса. В более поздний период с распространением христианства возникла ассоциация с Вифлеемской звездой, возвестившей пришествие в мир Спасителя. Она открывает доступ к высшим сферам. Прилив творческих сил Вдохновение, новые идеи, устремленность в будущее, открывающиеся перспективы. Переживание прекрасного, поиск внутренней красоты и гармонии. Путеводная звезда творческого вдохновения. Но у карты есть и негативное значение. По ней человек может не жить, а пребывать в грезах, отвлеченных и несбыточных мечтах «Маниловщина». Отсюда идет не только устремленность в, в будущее с надеждой, созерцание высших взаимосвязей и духовное развитие, но и непознаваемая тоска, меланхолия. Общее значение карты, надежда и ожидание лучшего, неожиданная помощь, ясное представление о перспективах, осознание будущих возможностей, взгляд бессознательная, вера, иногда мечтательность. Звезда многое обещает, однако не сразу. Она советует подождать и не терять оптимизма. Созидающая визуализация. Если же она выпадает в раскладах, когда человек спрашивает о возможности встретить свой идеал, можно смело говорить о нереальности представлений клиента о женщинах вообще. Скорее он грезит о фее и сказке, чем о земном существе. Состояние. Вопрошающей нет дела до того, что происходит вокруг. Она не включена в процесс жизни. Так сказать, наблюдает за звездами и мечтает о высоком. Слов сегодня и сейчас для нее не существует. Это почти полная противоположность погруженности в прошлое аркана-колесница. Результат по звезде – мечтательное одиночество. Характеристика отношений. Латонические чувства любовь к нереальному или недоступному человеку. Физическое состояние. Эта карта, скорее всего, покажет отсутствие сексуальных отношений. В некоторых случаях можно говорить о нетрадиционной сексуальной ориентации. Чувства. Отчуждение, высокомерие, холодность, отстраненность. Рафинированные, экзальтированные чувства. В окружении положительных карт романтизм. Предупреждение карты. Не слишком ли ты холодна и безучастна к жизни и к своему партнеру? Не пора ли опуститься с небес на землю? Может быть, у тебя и высокие цели, но реальная жизнь все же существует. Совет карты. Сохраняй внешнюю невозмутимость. Верь своей звезде, у тебя высокое предназначение. В данной ситуации оставайся отстраненным наблюдателем. Астрологическое соответствие Водолей. Переменчивость, свобода от условностей.